Но прежде всего, конечно, это надо поставить себе цель. Второе – это, естественно, верить в то, что ты добьешься этой цели, реально, реально в это верить. Тебе будут все говорить, что ты не сможешь, блин, да нафиг это тебе надо, должен, да посмотри, где ты, а где это, вообще забудь, да куда ты лезешь. Вот именно характер, сила духа, вот и воля вот, проявляется именно тогда, когда в тебе сомневается весь мир, а ты именно веришь в себя. Но и действовать. Weak, like you. You Тренировка просто убойная. Сашка вообще гоняет просто по полной всех. Я бы занимался блядь, 20 минут, у меня уже нет сил просто. Но зато мы дальше. Дальше двигаемся, двигаемся. Сегодня мы провели просто безумнейшую тренировку с трехкратным чемпионом мира, с неоднократным чемпионом Москвы по кикбоксингу. Также с человеком, который вошел в книгу рекордов Гиннесса. У него очень крутое прозвище «Золотое колено». Александр, скажи, как ты добился такого прозвища «Золотое колено» все-таки? Мне просто очень интересно. Я смотрел ролики в ютубе, как ты врубал просто с одного колена. Очень Потому просто... что стоишь вот так или вот он, удар коленом, с клича, потрясающий, удар коленом, вот это колено Ну с моим ростом, с моим ростом вообще сразу спать Тут вообще без вопросов Просто колени, это у меня самая сильная сторона Я высокий коленями очень сильные удары получаются, и быстро нокауты. Часто бил, выиграл нокаутом, как только золотой год, да? да. А скажи, пожалуйста, еще одну вещь. Я знаю, что ты вошел в книгу рекордов гиннесса Ты нанес 4 ударов, 2 руками и 2 ногами. Как вообще все это происходило, как ты к этому пришел, и как у тебя хватило мужества простоять целых 48 минут, чтобы нанести удар? Да, на самом деле, у каждого этого хватит, чтобы тренироваться, должна быть цель, мотивация. мне мотивация была. Это был мой второй бой за поезд чемпиона россии убил. И я побил рекорд там не помню как его зовут он нанес гораздо меньше я мог 800 да, да? я нанес больше мог еще больше нанести но я уже просто вижу что я его побил все же глопают ну побил побил его когда ты бился с Андреем Купиным и когда ты завоевал свой первый чемпионский титул чемпиона мира, как вообще что-то испытывал? То есть это мне кажется. Тяжелый. Шутник. тяжелый бой был, потому что я поломал палец во втором раунде, а а разу потом разу. он попал мне по подбородку, я упал, и он уже на сидящего меня еще раз подбежал, ударил, это точно было правильно. Он очень сильно меня так встряхнул жестко. Я собрался все равно, я не хотел снимать, меня с поломанным пальцем, но на кону стояла моя честь, репутация спортивная. раундов просто с меня снимали очки за то, что я не бил ногами, да, да, да. и на руках вывез даже с предупреждениями, просто на руках выиграл по очкам 12 раундов. Да, знаю еще были 12 раундов по W5, сейчас уже по 5 раундов. У -у -у. Это мой был самый один из самых первых типов, которые когда появились. Да, да, да, да. Большая поэтому я теперь понимаю, почему татуировки здесь, да? Честь, отвага. Честь, доблесть, сферы. Да, честь, честь доблесть, сферы, да. Но это потому что, действительно, мужской характер должен быть такой. Да, когда уже нету сил, и нету возможности драться, ведь включается воля, дух и поталово стоят. Да, ну тут уже вообще газа дороги нет, русские могут, могут, могут. Берите пример с нас. Да. Мы за свое искал и бели против тени, с ногами за свое на преступлении ровно стели, а как мы за свое искал и бели против тени, как ногами за свое на преступление Ещё я знаю, что ты занимаешься благотворительностью, и это просто тоже очень круто, потому что ты даешь возможность развиваться не только ребятам, которые здоровы и полны духа и сил, что да, то ты еще даешь возможность заниматься тем, кто зависим от -то наркотической болезни. И собираешь средства, которые помогают ребятам развиваться. Ну, чуть-чуть чуть я подправлю. На самом деле я занимаюсь с ребятами, которые уже прошли реабилитацию от наркотической зависимости и попали в мой международный проект, где они тренируются по авторской методике которую я уже четыре раза презентовал на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Вене. Я не то, что собираю там на... для благотворительности, да, а я выпускаю да, вот эту одежду, да, которая да, на да, тебе, да. на мне, и каждый человек, да. который ее покупает, он вносит свой вклад в пропаганду спорта и борьбу с наркозависимости. Видишь, тут написано «Национальный антинокротический да. союз России». То есть ты такую футболку купил, и я купил, а кто-то из ребят, после реабилитации, которая нас спорте ресоциализация, за счет того, что мы с тобой купили, получил бесплатно, бесплатно, Поэтому я никогда ни у кого не прошу, я просто придумал такую тему, что каждый может частичку себя вложить в развитие и пропаганду спорта. И все люди, кто покупают, это частичка каждого да, я понял. Также я знаю, что вообще любое снаряжение, которое там есть, вы производите. Ну то есть это Для бокса, для спорта, для активного отдыха, для жизни. Сейчас я еще начинаю прихожу выпуску спортивную стрит коллекции капсульной. То есть такая просто модная коллекция, она полуспортивная, но не для тренировок, уже Да, я понял, президент. Я знаю, видел костюмы офигенные. Мы еще я еще когда в Майами занимался, я занимался твоей твоей толстовке, мы бегали там на 5 лет самое главное. Один, да. раз, один раз заплатили тысячи, пять лет носит да. качество. качество на Слушай, ну еще давай скажем, что-нибудь ребятам в камеру. Что, что я хочу еще сказать ребятам, тем, кто начал заниматься. Для начала хочу сказать тем, кто не начал заниматься. Пока вы не попробуете, вы не поймете. Что вы можете. Когда вы уже попробуете, вы поймете, что можете. Понимаете? То есть, пока не попробуешь, ты не будешь знать точный ответ, сможешь ты или нет. Поэтому всегда нужно пробовать. Шанс есть всегда у каждого. Поэтому сделать важно только первый шаг. Когда делаешь первый шаг, команда, моя личная команда, всегда поддержит. Мы всегда ждем всех в команду, ребят новых, никто, никогда не стесняйтесь. Уровень подготовки не зависит. Вообще, мне не важно, какой у вас уровень подготовки. Важны ваши человеческие, моральные и духовные принципы. Если вы поддерживаете нашу философию, если вы поддерживаете своих товарищей, если вы знаете, что такое взаимовыручка, благодарность, вежливость, скромность, то я вас всех жду к себе на тренировке. Занимайтесь лучшими, занимайтесь литовым джимом. Всем крепкого здоровья, занимайтесь спортом.